Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я хочу рассказать, как SolidWorks рассчитает скорость движения жидкости при помощи SolidWorks Flow Simulation. Для расчета я возьму корпус от вентиля. Ссылку на урок по построению этого корпуса я оставлю в описании к этому ролику. Для того, чтобы рассчитать Скорость движения необходимо сначала в SolidWorks добавить Flow Simulation. Это делается с помощью диалогового окна добавления. Здесь необходимо поставить соответствующую галочку. Если кому интересно, я использую Solid 2015 года выпуска, 2015 версии и 4 сервис пак. Так, после того, как вы добавите Flow Simulation, здесь появится соответствующая кнопка и... Такая вот панель. Щелкаем новый проект. Пусть у нас будет имя проект 1. Щелкаем ОК. Для более точных результатов нам необходимо сымитировать открытый вентиль то есть поднятый из седла шток, поэтому на плоскости сверху с помощью справочной геометрии мы делаем новую плоскость стоящую на давайте 20 миллиметров. здесь рисуем новый эскиз и здесь рисуем такую небольшую заглушечку она нас будет имитировать открытый вентиль. Сейчас мы разрезим, посмотрим. Да, вот таким вот образом ну, будем считать условно, что вентиль у нас открыт и вот это вот является а, штоком. Так, приготовление сделано. Все заходим на панель SolidWorks Simulation. Щелкаем новый проект. Использовать конфигурацию у нас она единственная. И шаблон тоже единственный. Пусть будет проект один, Можете задать свое имя, какое хотите. Solidworks Flow Simulation сейчас хочет изменить расчетную область и создать заглушки для вот этих вот начального и выходного, отверстий, входного и выходного отверстий. Выбираем вот эти вот грани. Щелкаем ОК. Теперь у нас расчетная область сузилась. И это позволит нам сократить время расчета. После чего нам необходимо отредактировать входные данные. Щелкаем общие настройки. Здесь выбираем проводность в твердых телах. У нас здесь жидкость. Да, все правильно. Материал. Я выберу материал латунь из модели. И начальные условия пусть у нас будет, да, нормальное условие. Это 20 градусов Цельсия и давление в одну атмосферу. Вентиль наш никуда не движется, не по одной из осей координат. Поэтому щелкнем отзывы. Добавим материал нашей модели. Здесь у нас латунь. Выберем модель. Так, отлично. Рассечем модель пополам. Здесь выберем граничные условия. Граничные условия, допустим, у нас будет скорость на входе и скорость на выходе. Выбираем нашу заглушку. Ставим скорость на входе, допустим, 5 метров в секунду. В Добавляем еще одно граничное условие. И скорость на выходе. Заглушка с другой стороны. Внутри корпуса внутри вентиля и здесь допустим ну давайте поставим условно 4 метра в секунду щелкаем окей после чего задаем цели цель наша это расчет скорости давайте выберем скорость общую скорость по двум осям по оси x это вдоль потока и по оси y это по вертикальной оси Щелкаем «Ок». Okay. Соответственно, чем меньше у нас будет граничных условий и чем меньше у нас будет целей, тем мы быстрее сможем рассчитать скорость потока. После того, как мы задали все эти условия, щелкаем «Запустить». Здесь он предлагает нам выбрать компьютеры. Я выберу этот компьютер и процессор. Я выберу все четыре ядра своего процессора. Здесь необходимо еще, оказывается, добавить э, массовый или объемный расход. Но ну, Давайте добавим массовый расход на входе. Пусть он у нас будет, допустим, ну, 4 килограмма в секунду. И также необходимо определить, подсказывает граничные условия давления. Мы добавим еще одно граничное условие. Это будет давление. Давление статическое полное. Ну, пусть будет статическое. Добавляем на вот эту плоскость. Пусть здесь будет давление ну, в две атмосферы. открывается такое окно здесь несколько таких под окон, несколько вкладок одна из них текущая информация и события события такой своеобразный журнал а текущая информация отображается что сейчас происходит при расчете модели но в данном случае происходит генерация сетки ну вот всего лишь 1000 почти 2000 ячеек Сетки. И сетку, кстати говоря, тоже можно настроить, собственно говоря, как в SolidWorks Simulation. Так, 12 секунд уже прошло. Сейчас он покажет, сколько осталось времени для полного расчета. Вот. Почти 9 минут. Ну вот, расчет завершен всего лишь за 6 минут 3 секунды. Теперь мы можем это окно закрыть и посмотреть результаты. Добавить в потока новый поток. Здесь необходимо выбрать те внутренние поверхности, на которых мы хотим посмотреть результаты. Я выберу все внутренние поверхности для того, чтобы узнать полную картину. внутри корпуса вентиля. Здесь выберем значение скорость и вместо трубок выберем стрелки. Щелкаем макет. Ну вот, подобным образом движется поток внутри открытого так, здесь мы это скроем, чтобы нам не мешало. При желании можно анимировать картину и увидеть, что максимальная скорость потока проходит через центр этого отверстия. Здесь возникают такие вот турбулентные завихрения. В принципе, мы можем добавить или изменить эту картину. Здесь вместо скорости давайте выберем только скорость по оси Х. И максимальная скорость по оси Х, здесь у нас показывает 28 метров в секунду, находится только вот под этим седлом. Минимальная, соответственно, у штока. Ну и здесь опять такое же турбулентное завихрение. Дальше можем выбрать э, другие параметры. Ну, например, скорость по оси Y. Есть максимальная скорость, где поток идет вверх к штоку. И давайте выберем еще, наверное, последний Параметр это, допустим, давление. Самое максимальное давление у нас на входе и, соответственно, минимальное давление на выходе. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!